Доброе время суток! Сегодня мы снимаем видеоролик о том, есть ли разница между заводским вибродвигателем и самодельным вибродвигателем уже в работе. Вот перед нами станок Аполлон. На него мы установили уже заводской вибродвигатель. А до этого ранее стоял самодельный вибродвигатель. Работу станка вы можете посмотреть в YouTube с самодельным вибродвигателем. Вот мы уже напечатали блоки. Ну и сейчас мы хотим продемонстрировать в работе уже заводской вибродвигатель. Ну и сравнить, есть разница между ними. Давай засыпаем. Как мы видим, по вибрации и по качеству оседания все у нас отлично. В принципе, ничем не отличается от того вибродвигателя. Посмотрим дальше. Отвешай. Вот перед нами блок получился. Блок отличного качества. Ну, а теперь можем сами сделать вывод. Тот самодельный вибродвигатель, который стоял ранее на этом станке Аполлон, и заводской, по вибрации, ничем у нас не отличается. Отличается только ценой. Тут у нас самодельный двигатель, обходится на порядок дешевле, чем заводской. Так что вот и все, что, в принципе, хотелось сказать и показать вам. До свидания.